Здравствуйте, я Хуан Хисус. Я представляю бодеру Ладрон-де Гевара из риоха Алавеса. Мы проведем дегустацию очень выразительного авторского вина. Вино изготовлено из старейших виноградников. Возраст виноградников превышает 80 лет. Ягоды на гроздях очень маленького размера из-за острой нехватки воды. Я Давайте послушаем, как звучит это вино при наливании в бокал. Очень глухое журчание. Свидетельство большой плотности вина. Очень насыщенный, пиолетово-пурпурный цвет. Маленькие ягоды винограда позволяют получить этот особенный цвет. Очень приятный букет. Сложно его описать. При внесенной выдержке в бочке использовалось 50% русских бочек и 50% французских бочек из олея. По вкусе настоящее наслаждение. Это элегантный минимализм, что-то бархатистое, трудноописуемое. При дегустации вин такого качества иногда бывает сложно выразить все возникающие ассоциации. Прежде всего, мы желаем вам хорошую компанию, чтобы насладиться этим вином. Идеальная температура для подачи 14-16 градусов. Можно сочетать во время всей трапезы, начиная с мясных блюд и заканчивая десертами. На здоровье!